Приветствую вас на канале Ты Хочешь стать миллионером. Четверо россиян вошли в список Forbes самых перспективных людей Европы до 30 лет. Почему все четверо россиян, которые вошли в число самых перспективных людей Европы до 30 лет, предпочли делать свою карьеру за границей, а не в России? Вы сможете посмотреть в ролике «Твой первый миллион». Ссылка на него – Будет в конце видео. Ну а хоккеисты Никита Зайцев и Евгений Дадонов, классический музыкант Даниил Трифонов, 28-летняя сосновательница марки женской одежды Слипер Ася Вареца, предпочли это делать именно за рубежом. Последняя героиня нам, как каналу о рецептах от миллионеров, наиболее интересна, поэтому слегка расскажем о ней. Начнем с того, что россиянкой дворецы теперь считается весьма условной. Она уехала в Украину в разгар Майдана в начале 2014 года и осталась там. Вместе с компаньонкой Катей Зубаревой они создали модную одежду, специально предназначенную для ношения, прямо из постели и на весь день. Это пижамы, сорочки, халаты, одежда для йоги, и тому подобное. Стартовый капитал их бизнеса составил 2000 долларов. Это 130 тысяч рублей. Обе девушки верно угадали моду на органику и толерантность в одежде. Материалы у них мало того, что натуральные. Хлопок, шед, шелк, клен и тому подобное. Но и произведены в странах, где не используется детский или тюремный труд. Это и позволило молодой марки «Слипер» бесплатно попасть в обзоры западных женских журналов. И после этого пошли массовые заказы. Теперь у девушек офис в Нью-Йорке. Продажи в 2019 году должны вырасти на 150%. 80% реализации приходится на США. Это очередная печальная история об утечке российских талантов за границу. Внутри России Ася Вареца не смогла себя реализовать. Кстати, и оба наших хоккеиста из списка молодых талантов Forbes подписали контракты с клубами НХЛ, а музыкант Даниил Трифонов гастролирует с Венским симфоническим оркестром. То ли пять, то ли 25 пять тысяч. Никто уже не считает масштабов иммиграции из России, поэтому за три года утечка мозгов из России выросла в два раза. Ну а если вы хотите зарабатывать на родине, то подписывайтесь на канал «Ты хочешь стать миллионером», смотрите рецепты богатства от людей, которые смогли, несмотря ни на что, стать по-настоящему богатыми именно у себя дома.